Всем добрый вечер! А, у нас с вами впереди полчаса йоги в потоке. А, давайте проверим связь. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Подайте знак. Если меня слышно, хорошо. Угу. Хорошо. Всем привет! Еще раз а мы с вами подождем еще буквально одну минуту, хорошо видно и слышно хорошо и так я тогда отключаю комментарии а, и мы с вами занимаем удобное положение сидя с прямой спиной а, можно использовать кирпичики подъявите если у вас сейчас их на данный момент нет можно воспользоваться любой комфортной толстой книжкой но я рекомендую сейчас воспользоваться как раз возможностью доставки от компании до да, чтобы мы дома с вами могли заниматься полноценно, а в первую очередь безопасно. Меня зовут Аня, я инструктор хатха-йоги, и наша сегодняшняя практика будет проходить в потоке, то есть асана за асаной. Если чувствуете, что вам сложно, вы можете остановиться, отдохнуть, либо остаться в предыдущей асане. Не должно быть больно, не должно быть неприятно, не должно быть стремора. Полностью с удовольствием прислушиваемся к себе и к своему телу, если возникают вопросы, вы всегда после практики можете их мне задать. Удобное положение сидя, с прямой спиной, грудная клетка раскрыта. Внутренние уголки лопаток направлены навстречу друг другу, лобковую кость подадим вперед. За макушкой вытянемся вверх, соединим кончик указательного и большого пальца, глубоко вдохнем. И с выдохом переведем все внимание на кончики пальцев ног и в течение нескольких мгновений настроимся на практику, понаблюдаем за теми естественными процессами, которые сейчас происходят в вашем теле. Понаблюдайте за своим состоянием, за своим самочувствием, стараясь не давать оценку, стараясь не давать названия тем процессам, которые происходят в вашем теле в данный конкретный момент времени. И остановите все свое внимание на мыслях, оставьте все свои мысли за пределами пространства, в котором вы находитесь. И переведите все внимание на ваше дыхание, понаблюдайте три дыхательных цикла за движением ваших легких, за прохладой воздуха, который вы вдыхаете, за теплом воздуха, который вы выдыхаете, который оставляет... За пределами вашего тела, все устало, все напряжение. Почувствуйте, как с каждым вдохом вы обновляетесь. И с каждым выдохом вы освобождаете все тело от всего лишнего. Мы с вами делаем еще один глубокий-глубокий вдох. И с мягким выдохом открываем глаза, ставим пальцы рук на коврик, мягко меняем перекрест ног. И далее кладем кисти на колени, смотрим далеко-далеко за левое плечо, грудная клетка раскрыта, лопатки сведены, и делаем большой, мягкий, плавный, осознанный круг головой, не спеша, мягко включая в работу все мышцы, все суставы шеи, все шейные позвонки, и такой же большой, глубокий круг головой в противоположную сторону, возвращаем голову в нейтральное положение, Смотрим далеко-далеко за правое плечо. Вдох. И на выдохе повторяем мягкие круговые движения головой. Крудная клетка остается раскрытой. Чувствуем, как активно включается в работу боковые мышцы шеи, задние и передние поверхность шеи. Возвращаем голову в нейтральное положение. Активные движения подбородком вперед и назад. И еще три, и еще два, и еще один. Возвращаем голову. Нейтральное положение и движение подбородком от плеча к плечу. Хорошо. Кладем кисти на плечи, локти до параллели с полом. И соединяются локти перед нами. Мягкая суставная разминка еще пару минут. И круговые движения. Мы закончили движение локтями назад. И в противоположную сторону максимальная амплитуда включены в работу плечи и лопатки. Левый локоть вперед, правый локоть назад. Соединяем их в центре. Еще три движения, еще два, и еще один, и в противоположную сторону правый локоть вперед, левый назад, через центр соединяем. Еще три, и еще два, и еще один, вытянулись вверх за руками, соединили две ладони вместе, вытянули максимально сильный ровный позвоночный столб, центр живота направили внутрь. И с вдохом вытянули сверх за кистевым замком. С выдохом вытолкнули его от себя. И еще пять таких движений включаем в работу запястья. Чуть больше включаем в работу локти. Вытянулись вверх. И заканчиваем крайний раз. Вдох. На выдохе вытолкнули кистевой замок от себя. И мы с вами переводим руки назад в кистевой замок. Ставим его за спину. Раскрываем грудную клетку, живот внутрь. И на выдохе оттолкнули кисевой замок от себя, спрятали голову, округлили спину. И мы с вами кладем кисти на колени, выровнялись. И у нас с вами пять круговых движений корпусом над тазобедренными суставами, еще в одну сторону, да? И затем в противоположную включаем Чуть глубже наш корпус, максимально прорабатываем все мышцы, чуть-чуть увеличили динамику, вернулись по центру, мы вдыхаем на выдохе, а убираем кирпич из-под ягодица, оба колена, подтягиваем грудные клетки, правой рукой обнимаем два колена, левую руку ставим за спину, отталкиваемся ей как рычагом, смотрим за левое плечо, вдох, на выдохе меняем наше мягкое скручивание, Максимально безопасное положение. Смотрим за противоположное правое плечо. Возвращаем корпус по центру. Соединяем руки в центре грудной клетки. Две ноги вытягиваем вперед. Плечи над тазобедренными суставами. Живот внутрь. Если тяжело держать ровную спину, присогните ноги. Но полностью вытяните за макушкой вверх. Хорошо. Левое колено грудной клетки в сторону к себе и вперед. И еще Четыре движения с каждой ноги, чуть-чуть увеличиваем динамику, еще три, еще два, и еще один. Вытянулись вверх за руками, плечи опустили вниз. Дондаса на лопатки, сведены сильный живот и сильная спина. Вдох. На выдохе переводим две руки перед левым коленом, притянули его к грудной клетке и берем себя за голень либо за бедро и аккуратно включаем работу. Наши колени и подколенное сухожилие. Сгибаем, разгибаем ногу еще крайний раз. И вытянули ногу, расслабили пространство под коленом. Вытянули сверх, аккуратно опустили ногу, противоположное колено правое. Подтянули грудной клетки и работаем в динамике. Еще четыре, еще три, еще два, еще один. Вытянули сверх, направили ногу ближе к себе, опустили. Оба колена притянули, грудной клетки, пятки ближе к ягодицам, перекатились с вами на стопы, пальцы ног соединены вместе, пятки соединены вместе, пятками тянемся назад. Если чувствуете дискомфорт в этом положении, положите кисти под плечи, лево мы надеваем локти над коленками, ладошки сводим вместе, подбородок направляем к еременной впадине, мягко вытягиваем всю заднюю поверхность нашего тела. Чувствуем сильный, длинный, ровный позвоночный столб от основания спины до нашей макушки. Еще больше надавили ладошками друг на друга. Еще больше надавили локтями на колени. Вдох. На выдохе опустили кисти под плечи, перекатились на колени, оставили пальцы ног на коврике. Пятками дали назад. Мягко растягиваем всю заднюю поверхность стоп За руками вытянулись вверх. Крестец подкрутили вниз, согнули левую лоб, руку в локте и вытянули себя в правую сторону, вытянули левый бок, посмотрели на, лев, на правый бицепс, вдох. И на выдохе вытягиваем себя в противоположную сторону. Вдыхаем, на выдохе ставим кисти под плечи, коленки, возвращаем под тазобедренные суставы, отталкиваемся ладонями и направляем седалищные кости вверх к потолку. Адха Мукаш на положение собака. Морда вниз, плечи отведены назад, шея расслаблена, ладошками толкаемся от коврика, живот направлен внутрь. Переводим все внимание на нижнюю часть корпуса, направляем внутрь и вверх мышцы промежности, закрываем нижний замок, мула-банха. центр живота направляем глубже, к позвоночному столбу, чувствуем комфортный тонус живота, который мы готовы держать до конца всей практики. И мягко ставим кончик языка на середину верхнего неба. Верхний замок и банха закрыт. Мягко подшагнули стопами к ладоням, прижали живот к передней поверхности бедра, макушку направили вниз, лопатки свели, Седачные кости направили вверх по потолку. Уттанасана, приятное вытяжение всей задней поверхности тела. Далее переводим кисти в кистевой замок. Выравниваем корпус до параллели с полом, лоб направлен на коврик, колени остались над пятками и у нас с вами кистевой замок переходит в одну линию с нашей макушкой. Мы аккуратно приподнимаем пятки от коврика, давим пятками друг на друга и медленно и плавно полностью контролируем свое тело, вырастаем вверх, локтевым замком вытянулись вверх по потолку. Вдохнули на выдохе, прижали к пятке к коврику, руки опустили вдоль корпуса, вытянули за макушка вверх, подтянули коленные чашечки, почувствовали сильный верхний живота, сильный ягодец подбородок параллелен полу, тадасана, пятки вдавлены в коврик, большие пальцы ног вдавлены в коврик, а подъем чуть-чуть приподняли, почувствовали сильный свод стопы и уверенное соединение с землей. Вдыхаем. На выдохе мы с вами подходим к началу коврика, Соединяем руки в молитвенном центре, в пранамасане. Вдох. Вырастаем вверх за руками. Смотрим между ладоней. Выдох. Складываемся с прямой спиной Танаса. Шагаем назад правой ногой. Отшагиваем левой планка, либо планка с колен. Вдыхаем. На выдохе направили локти назад. Пауза. Пауза. И опустились на коврик. Положили подъема Положили локти под плечи. Кисти параллельно предплечьем. И мы делаем три динамики джангаса на вдох. Мягко натягиваем коврик на себя, раскрываем грудную клетку. И на выдохе опускаемся. Вдох. Лобковая кость вдавлена в коврик. Подъемы лежат. Коленные чашечки подтянуты. И на выдохе расслабились. И со вдохом еще больше раскрыли грудную клетку. Сильный живот. Вдох. И на выдохе расслабились. Положили кисти под плечи. И с вдохом выросли вверх. Уртхамук шванасана. И с выдохом отхамука Шванасана. Шагнули вперед левой ногой. Подшагнули правой, сложились макушка внизу Танасана. Вдох. Выросли вверх за руками. Выдох. Руки в молитвенном центре Бранамасана. Вдох. С выдохом складываемся. Шаг назад. Левая нога. Отшагнули правой. Вдох. На выдохе. Пауза. Четуранга. И опустились на коврик, перевели локти под плечи, раскрыли пальцы, полностью прижали ладони к коврику. И три динамики в позе коврик пхуджангаса, надох, на выдохе, опустились. Вдох, лобковая кость, вдавлена в коврик, сильные ягодицы, безопасная поясница, выдох. И еще один вдох, глубоко вдохнули плечи, отвели назад от шеи. И опустились на коврик, кисти под плечи. И вдох. Уртхаму Мукашанасана, Выдох. Адхаму Мукашанасана. Шагнули далеко вперед. Правая нога. Подшагнули левой. Сложились макушками с прямой спиной. Колени могут быть присогнуты. Выдох. Вдох. Уртхасана. Выдох. Пранамасана. Со следующим вдохом левая колено, подтягиваем грудной клетки. Переводим вес тела на правую ногу. И далеко шагаем левой ногой назад. Заднее колено можно опустить. Переднее колено держим над пяткой. Соединяем руки вашему мудру. Или ладошки друг на друга вытягиваемся за руками вверх. Плечи опустили вниз. Вверх обходраться на один сильный живот. Сведенные лопатки колено задней ноги подтянуто. Пятка задней ноги оторвана. Сильная. Уверенная позиция. Первого война. Вдох. На выдохе опускаем кисти под плечи, колено левой ноги подтягиваем, правой ноги, прошу прощения, подтянули грудной вверх и на выдохе направили правую ногу вверх. Далее мы с вами перекатились снова в высокую планку и направили колено правой ноги к локтю левой, пауза и опустили правую стопу на. Коврик между ладоней. Развернули левую стопу. Передняя пятка перпендикулярна заднему подъему. Вдох и на выдохе мы с вами вырастаем снова вверх. на два, Ладони направлены на коврик. Взгляд направлен за кончики пальцев рук. Передние руки, живот сильный. Колено с задней ноги подтянуто, Мы с вами вдыхаем. И на выдохе аккуратно выпрямляем переднюю ногу подтягиваем коленную чашечку и далеко-далеко за передней рукой проскальзываем вперед, смотрим за кончики пальцев рук передней руки и опустили руку на ногу. Можно, если чувствуете, что скругляется спина, положить руку над коленом, но ни в коем случае не на колено. Верхнее плечо отведено назад и вниз. Отхита на положение вытянутого треугольника. Вдох. И на выдохе мы с вами Вырастаем, разворачиваем ногу правую внутрь, пальцы левой ноги внутрь, и мы с вами соединяем руки в центре грудной клетки и направляем корпус вниз, лоб параллелен к коврику. Вдох, на выдохе, подтяните коленные чашечки, раскройте руки до параллели с полом и направьте корпус до параллели с полом, живот внутрь. И далее вдох. На выдохе переведите кисти назад за спину в кистевой замок. Проследите, чтобы ваши пятки были в одной линии с тазобедренными суставами. Не вводите ягодицы назад. Берегите ваши коленные тазобедренные суставы. Вдох и на выдохе мы с вами вырастаем вверх. Чувствуем приятное вытяжение пространства под коленом И собираем аккуратно две ноги вместе. Возвращаемся с вами к началу коврика. И мы подтягиваем правое колено грудной клетки, руки в центре, молитвенном центре пранамасана, опорная левая нога, вдох. И на выдохе шагаем назад, далеко-далеко, правой ногой, переднее колено над пяткой, колено задней ноги подтянуто, две ладони направлены друг на друга, плечи опущены вниз, либо вазжра мудро вытянули сверх, потянули, Коленную чашечку задней ноги проверили, колено передней ноги 90 градусов, зафиксировали себя в положении вверх отраса на один. Вдыхаем. И на выдохе аккуратно опускаем кисти под плечи. Колено левое подтянули к грудной клетке. Пауза и вытянули левую ногу назад. За кончиками пальцев левой ноги вытянули сверх потолку. И снова вытянулись. Вернулись в высокую планку и подтянули колено левой ноги к правому локти вдох, и на выдохе вернули левую стопу на коврик, развернули правую стопу, проверили перпендикуляр пятки левой ноги и подъема правой ноги, и со вдохом выросли вверх, посмотрели за левую руку, плечи опустили вниз, колено передней ноги 90 градусов, вироб хадраса на два сильный, подтянутый. Я видите, крестец подкручен вниз. Аккуратно выпрямили переднюю ногу, проверили, что коленные чашечки обеих ног подтянуты, и далеко-далеко за рукой вытянулись вперед, посмотрели за пальцы рук. Мягко на выдохе опустили левую ногу, правую руку подняли вверх, отвели правое плечо назад и вниз. Приятное вытяжение в положении вытянутого треугольника, отхитр-отриканасы на вдох. И на выдохе мы с вами вырастаем. Пальцы ног направлены в сторону. Руки соединяем в центре грудной клетки. Если тяжело, сейчас будет, вы можете всегда ноги поставить чуть уже. Вдыхаем и на выдохе опускаем себя вниз до параллели с полом. Вдох. На выдохе надавили ладошками друг на друга, закрыли нижний замок. Чувствуем сильные бедра, сильно живот и ровную спину. Вдох и на выдохе еще одно дыхание. а Аккуратно опускаем кисти под плечи и соединяем оба колена вместе. Сейчас вы можете воспользоваться кирпичами, либо работать с собственными руками. Выберите свое положение для тех, кто первый раз на практике или пока не готов сильно усложнять ее. Мы с вами кладем кисти под плечи. Проверьте, положение в кистях под плечами должно быть такое – что вы, когда приподнимаетесь на колени, опускаете кисти под плечи на пол, либо на кирпичики. Плечи отводим назад и вниз. Лопатки сводим. И дальше выравниваем колени со своими ладонями, локти направлены назад. Вдыхаем и на выдохе направляем оба колена к грудной клетке, чувствуем сильные мышцы живота. И опускаем. Если уже тяжело, отдохните. Те, кто продолжает со мной, еще две динамики. Вдох. Колени подтянули, грудной клетки. На выдохе мягко опустили. И на вдохе подтянули колени, грудной клетки. Пауза. Три, механи. Два. Одно. Опустили. Осторожно убираем кирпичи в сторону. Перекатываемся с вами на левый бок. Так, чтобы мы с вами лежали на косточке. Далее, проверьте, что левый локоть под плечом. Стопа лежит над стопой, колено над коленом. И далее мы сгибаем нижнюю ногу. Вторая нога, правая, носочек натянут на себя. И мы с вами отрываем бок. Включаем работу боковые мышцы живота. Вытянули правую руку вверх. И если готовы работать в динамике, работаем вместе со мной. Поднимаем вверх. Правую ногу опускаем аккуратно, держим сильный живот. Вдох, вытянули ногу, подтянули ближе к себе. Чувствуем приятное сокращение боковых мышц живота. Опустили и крайний раздох Ногу направили на себя, зафиксировали. И еще три, два, один. Опустились, аккуратно перекатились на противоположный бок. Правый локоть поставили под плечо. Ладонь в одной линии с предплечьем. Согнули нижнюю ногу так, чтобы колено осталось над коленом. Плечи отведены назад. Мы приподнимаем себя, включаем работу боковые мышцы живота. Кому тяжело, вы можете остаться лежать на боку. И далее мы с вами аккуратно работаем в динамике. Рука левая над плечом. Вдох. На выдохе. Опустили. Вдох. Направили ногу ближе к себе. Носочек натянут на себя. Сильное колено. Опустили. И крайний раздох зафиксировали. Три дыхания. Два. Одно. Опустились на коврик. Перекатились на ягодицы. Садимся ближе к переднему краю коврика. Ягодицы ближе к пяткам, Ладошки направляем друг на друга. И аккуратно. Выкладываем себя на коврик, позвонок за позвонком медленно и плавно переводим кисти под основание черепа. Выкладываем все шейные позвонки на коврик, плечи прижаты. Внимательно оглянитесь вокруг, удостоверитесь, что у вас нет никаких преград за головой. Руки положили вдоль корпуса, оба плеча прижали к коврику. Мы с вами сейчас будем работать в перевернутых положениях. Для них есть ряд противопоказаний. Грыжи, протрузии, гипергипофункции щитовидной железы, повышенное пониженное артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, женский период, воспалительные заболевания кишечника в стадии обострения. Для тех, у кого есть противопоказания, вы подтягиваете левое колено грудной клетки, правую ногу опускаете на коврик, и берете себя за голень, либо за бедро и считаете 30 счетов. Расслабляете пространство под коленом и ногу направляете на себя. По очереди левая и правая нога. А для тех, кто работает вместе со мной, две ноги направляем вверх. Носочки натянуты на нас. Взгляд на потолок головой не вертим. Сейчас не смотрите на экран, а следите только за моим волосом. Мы с вами аккуратно отталкиваемся от кубика и направляем Две ноги назад за голову, пальцы ног. Ставим на коврик. Стараемся выпрямить пространство под коленями. Вдыхаем. Халасанно зафиксировали себя. Переводим кисти под основание спины. Два колена ставим на лоб. Аккуратно натягиваем две стопы на себя. Притягиваем пятки к ябедицам. Вдыхаем. И на выдохе одним движением направляем две ноги вверх к потолку. В одной линии с коленями, колени в одной линии с тазобедренными суставами, тазобедренные суставы в одной линии с плечами. Вдыхаем и на выдохе бережно опускаем колени по обе стороны от ушей. Приятно, с удовольствием, округляем спину, переводим руки под основание спины и медленно и плавно выкладываем в себя позвонок за позвонком на коврик. В самую последнюю очередь, Притянули к коврику поясницу и крестец. Опустили ноги на коврик. Перевели кисти под основание ягодец. Приподняли себя на плечах. Проверьте, что ваши локти под плечами. Грудная клетка раскрыта, а две стопы натянуты на себя. и Мы со вдохом выравниваем лицо в одной линии с грудной клеткой. Грудная клетка раскрыта и на выдохе расслабили голову. Посмотрели назад, либо оставили глаза закрытыми. И со следующим дыханием возвращаемся в отвязанное положение рыбы. И аккуратно выкладываем себя на коврик бережно, позвонок за позвонком. Приподнимаем голову, локти смотрят вперед. Подбородок параллелен грудной клетке. Посмотрели на пальцы ног и двигаем подбородком к левой и к правой груди. Расслабляем мышцы и суставы шеи. Хорошо, возвращаем голову в нейтральное положение, положили ее на коврик, прижали все, весь затылок к коврику, прижали оба плеча, берем себя перед коленками, оба колена прижали как можно ближе к грудной клетке и сделайте мягкие перекаты на левую и на правую половину спины. Мягкий массаж, получаем удовольствие от того, как приятно взаимодействовать с ковриком вся задняя поверхность. Наши спины, плечи, лопатки. Возвращаем спину на коврик, ставим обе стопы на коврик. Расслабляем левую ногу, расслабляем правую ногу. Положили левую руку вдоль корпуса ладони вверх и расслабили правую руку. Закройте глаза и посвятите эту минуту шаваса на эту минуту расслабления только себе, только своему спокойствию и умиротворению. И мягко проследите за расслаблением макушки, всей кожи головы, всех микромышц лица, задней и передней поверхности шеи. Почувствуйте, как расслабляются руки от плеча до кончиков пальцев рук. Как расслабляется передняя поверхность вашего корпуса и задней. Как расслабляется все тело от... Макушки головы до кончиков пальцев ног. И пять глубоких дыханий, шавасани, вдох, глубокий-глубокий до самого низа живота. И выдох мягкий через рот. Почувствуйте полное расслабление. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще один вдох. Выдох. Вдох. Выдох и крайнее дыхание. Вдох. Выдох. Сжимаем, разжимаем пальцы, рук и ног. За кончиками пальцев рук вытягиваемся назад за голову. За кончиками пальцев ног вытягиваемся вперед. Кладем две ладони на живот. Сгибаем ноги в коленях. Поставили стопы на коврик. Вдыхаем и на выдохе поворачиваемся на правый бок. Кладем две ладони под голову. Закрываем глаза и делаем глубокий, проявленный вдох. И мягкий проявленный выдох, чувствуем внутри то самое необходимое расслабление и восстановление. Возвращаем спину на коврик, оба колена, подтянули грудно-клетки, перекрестили голени и через плавный перекат возвращаемся в удобное положение, сидя с прямой спиной. Соединяем две ладони вместе, глаза оставляем закрытыми и активно трем ладошки друг от друга до ощущения тепла. Вдыхаем на выдохе, обнимаем себя крепко-крепко. Чувствуем тепло ладони на своих лопатах. Обнимите себя так, как вы обнимаете самого любимого человека. Почувствуйте ощущение внутреннего счастья. Снова соединяем ладошки вместе. Активно трем друг от друга. И меняем перекрест рук. Обнимаем себя еще крепче-крепче. Хорошо. Положим теплую левую ладонь на центр грудной клетки. Сверху право, Расслабим голову и направим эту светлую, теплую, добрую энергию, которую мы сформировали внутри себя за время этой практики, туда, где она больше всего сейчас важна и нужна. Мысленно поблагодарите за эту практику себя, друг друга и пространство вокруг вас. Две ладони соедините вместе с глубоким вдохом, подведите их к центру лба и с шумным выдохом опустите Я хочу, чтобы вы вернули к себе, к тому ощущению счастья, которое вы сейчас ощущали, когда обнимали себя. Либо вспомните любой тот момент, когда вы чувствовали себя счастливыми. Йоги Бхаджан говорил, что счастье – это наше право от рождения, поэтому пользуйтесь им, улыбайтесь чаще и берегите друг друга. Если вам нравятся мои практики, вы готовы от меня поддержать. Мой номер телефона указан в шапке моего профиля, он подключен. Карта Сбербанка или Тинькова, А также я жду вас завтра в прямой трансляции в моем профиле «I am your redhead» на практике хатха-йоги полуторачасовой посвященный здоровой, сильной и крепкой спине. Спасибо большое онлайн-спортзалу Декатлон за возможность быть с вами. Спасибо вам большое и мосте. Вы большие молодцы. Если есть вопросы, мы с коллегами в Декатлон будем только рады вашим вопросам.